Целый мир, целый город в снегу Словно гипсовой лепкой украшен Где химеры давно стерегут Крыши те, что столетия старше Где химеры давно стерегут Крыши те, что столетия Старше. Этот город люблю я давно, Чтобы там на него не на пеньки, Без примера носить суждено Даже то, что сегодня не в тренде. Без примера носить суждено Не в тренде Белых кружев Волшебную Вязь Раскидала зима визажистка Долгожданным Подарком стелясь Вдоль проспектом Свежо и ежисто Долгожданным Подарком Стелясь Вдоль проспектов свежо и ежисто Этот город люблю я давно Чтобы там на него не деньги, Без примера носить суждено. Даже то, что сегодня не в тренде Без примера носить сухожкино Сегодня не в трене. Тихих улочек, почерк кривой Бетли крыш, головыные уборы И брусчатку на шумной сумской Что волнуется от разговора И брусчатку на шумной сумской что волнуется от а, разговоров Этот город люблю я давно Чтобы там на него не дать деньги Без примера Даже то, что сегодня не в тренде Без примера Носить суждено Даже то, что сегодня не а знакомый Урсадский сверну, Прогуляюсь по лопанской стрелке, На волнующей ноте Вдохну Воздух Харькова снежный. И терпкий на волнующей ноте Дохну, Воздух Харькова, снежный и терпкий, Этот город люблю я давно, Что вы там на него не надеете, Без примера Просить даже то, что сегодня не в тренде. Без примера носить суждено. Даже то, что сегодня не в тренде. Смотрят храмы на мир свысока. Полусонная лопань затихла. До весны пусть поспит, а пока Зарумянит мне щеки слегка Зимней стужей рожденный иглы До весны пусть поспит, а пока Зарумянит мне щеки слегка Зимней стужи, рожденный иглы. Этот город люблю я давно, Чтобы там на него не надеть, Без примера оседсуждено. Даже то, что сегодня не троне, без примера даже то, что сегодня не тренди, этот город люблю я. Суждено, даже то, что сегодня не в тренде.